надеюсь ребятишки с вами и это у нас же майнкрафт пятая серия природные приключения а вот и железо не понял как оно работает ну да с меня алхимик не очень а вот изучите его я могу попробовать поэтому я сейчас выхожу за бумагой скрафчу там поразвожу животных вот. Потому что я не думаю, что вам интересно, как я это все делаю. Кстати, я только что заметил, э, лава может подвалить вот этот стол. И поэтому я сделаю переостановочку тут. И, и, и, а, ну, как мукадвую пальцу, что сказать. Так, э, забираем вот это. Э, Ставим его туда. Потому что опасно. Тут одержать. Ставим вот так вот. И а камня-то нету. Сделаем вот, вот так вот без палина. Это, дальше парим капли А, все нормально. Ставим бумагу и обзор. Что тут у нас? И синтидж какой-то... ну че тут у нас? Давайте... А, нет. Вот это возьму, потом... А, завершаем. Тест, потому что у меня нет денег. Ладно, что у меня в кристаллах? Вот эти. Вот этот кристалл есть, я сейчас за ним пойду. Так, а вопрос? Я могу сейчас, я сейчас перестал, я только что для... до этого догадался. Ведь мы берем вот этот примерно песок, потом вот этот. И попробуем ничего вот сюда одну изсунуть, и я получаю ничего, это круто. Я же получил ничего. Так. Что-то надо было. А. Мне ни один не подходит. Ну ладно. Завершаем. Дальше. Продолжаем они надо мной издеваются я короче сейчас буду пробовать ей что то сделать опа самый лучший вариант школа школа мне... 10 ну тут цветокамень конечно сейчас я все потрачу Во. идеально только у меня теперь вопрос один а этого надо сколько а, -а, а оригинальненько очень оригинальненько у меня оказывается нет такой баночки и поэтому я буду опять что-то делать я смотрю и думаю а почему я потом это не делаю это же легко берем огонь то есть я не знаю уголь или факел, что у нас там есть огонь это не, немножко не подходит а уголь у нас есть, есть тоже немножко не подходит. Что у нас происходит, как э, огонь, лава. Но а ведро не будет считаться, вопрос. Это просто для теста сейчас. Ну как нибудь вот. Э, ну да, бедро там ничего считается. Ну тогда, ну давайте попробуем с одним фактом То есть мне надо сейчас кожу, а кожу легко достать. Э, мне надо вот сюда зайти и взять кожу ой блин мою плоские я думаю кожу так далее мы закидываем ну в принципе не должно помешать потому что я так смотрел оно не должно помешать ожидаем пару спустил. так. Э, берем факел ждем еще пару секунд и кидаем потом кидаем вот это. Получаем пыли, радуемся жизни. Э, и, блин, как так получается? Магический же, прикольно. Но вопрос: если я кину несколько, а тут-то надо два, а там один. Почему оно не работает? Надо, чтобы было в одном вот этих два. А, кстати, возможно да мне и правда что-то земляное магическое ну ладно э -э, я вот сделаю эту плечо так завершить чего сгусток а о -о -о, это прикольно не это прикольно могу дублировать только вот <coughs> могу всё... А, это, это типа я могу все или пересоздавать или дублировать вот это Белая сольная свеча. Прикольная, ну... Это самое прикольное, вот. И это тоже самое прикольное. А, даже вот это прикольно Ну, короче, там где можно размножать, это круто. А вот. Ну, короче, у меня тут с двойными, а тем более страничными рецептами немножко проблема. Я надо еще поискать, как мне сделать то есть... Ну я думаю вы поняли. И поэтому. Я тут и писал аспект. И поэтому, короче, я почитал Википедию, потому что Википедия это прикольно, весело, обладенно. И оказывается, мне надо изучить на этом столе. А я только это понял. Ну это не удивительно, с таким маленьким шрифтом шер... шер... почему-то мне там правда. Как... Вот. Ну, короче, я пока что отправлюсь в пробиваю монстров. И думаю, когда у меня тут вырастет вот этот красник, я его под... добуду. Оказывается, я могу сейчас взять вот это. И пару листочков сделать. Пока оно еще. Не а, ну еще раз сейчас скрабчу. Топор. А. У меня есть. Ну, что я пока не, не, не вижу его. Не видимый топор. Я пока деревья, вот и сейчас дождик возможно пройдет. Смотрите в чем прикол. Я не мог тогда сделать вот так вот, но ну, на небо, а знаете почему? У меня не было вот этого и бумаг. Куда я записывал? Правильно, в бумажке, но чем? Ничем, потому что у меня не было, не было зачем записывать. Вот, а если я взял вот это первую и, ну, короче, вот это, то я смогу записать. Я вот смотрю на вот это, да, а потом на вот это. Я могу это скратить, получаете, у меня только вот эти две штучки, светок архемической латуньи и две кожи, ой, четыре. Четыре кожи мне легко добавить, потому что уже у меня четыре есть. Дальше мне нужно светок латуньи, он кратится из вот этого. И из чего там еще? Из э, инструмента любого. То есть мне надо сейчас крафтить, я не знаю. А нет, даже крафт Вот это использую. И на на этом получается все. Нет, мне надо две. две. А, стоп. Если мне надо две, то не мне надо две предмета а ну вот этот еще все хорошо пока что так пошли что-то делать спускаемся вниз и не проезжаю. так вода уже набрано нам осталось закинуть вот это потом закинуть железа можно еще раз о так можно несколько раз это буквально полезу так теперь я могу я могу я могу что мне надо мне нужно скрафтить вот очки очки крафтятся ну точнее вот это из панели и из золотого слитка мне надо 8 золотых слитков и панели панели у меня есть я их не вижу какие они их наверное нету да. сейчас я их добру так вот я уже сделал стекло мне осталось сделать вот так вот так и вот так а что по просто... сути а точно я забыл его надо крафтить на этом верстаке теперь мне все должно и получится так дальше мы ставим стекло раз два и теперь нам надо что нам надо надо зайти вот сюда и пересмотреть как крафтится очки а очки крафтятся надо на две кожи две латуны латуник тоже положил сейчас возьму а, химическую латунию а кожа вот так теперь мы заходим вот сюда кожу насколько я помню надо нам сделать вот так вот потом очки вот здесь ну не очки а глаза потом вот так вот и что-то ваше не поплавало да, как они там кротятся. А, ну да, я правильно скрываюсь только вот так вот. Все. Ну пока тогда. Эм. Ну пока что все обычно. Я не вижу ничего интересного, что может происходить. эм А, оно как-то работает? Может в управлении могу найти. Нету, короче, ничего на эти очки. Но они прикольные, что я могу сказать. Да. Э, и я думаю, мы на этом серию закончим. Вот. Э, тут у нас есть э, видео, и там есть видео. Всем пока-пока.